<свят> <свят> Ой, извините. Всем привет, с вами я, Мистер Майнкрафт. Сегодня я буду проходить свои уровни. Вот у меня, у меня есть, ребят, свои уровни. И вот сегодня я буду их проходить. Да я хзл их пройду. Что -то? я использую? Давайте я не помню. Да, извините. Э, сейчас мы кое-что исправим. Просто у меня этот старпост стоит. Итак, все. Теперь мы можем играть. Мне в внимания, я поставлю э, вот это. Ну, смотрите, там можно получить вот эти вот. Да, новая механика. Э, Ближе к концу видео я покажу, как э, сделать, э, когда ты прыжаешь э, на свой торб, то <смех> ты переворачиваешься, ну то есть реверсируешься в эту сторону. Э, это делается очень просто, но я потом не покажу. Похожу. Это всякие не женщин для я это знаю. Я, сейчас, э, сейчас скажу, что я, я просто брал вот эту вот игру и ставил. Э, и, чтобы он работал наш на один ла Ля-ля-ля ла ля ля ля ля Ну там, короче, просто надо пролететь Ах, да э, Как лечить разворот э, Сейчас покажу Берем любой орб Вот, видите, у нас тут есть кнопочка Реверс Поставили эту кнопочку так, сюда поставим, да? Вот я сейчас построю такой маленький уровень. И текст. Что у нас получилось? Вот примерно, да, вот это и так получилось. у нас тут... И у нас о, кстати, ребят, по у меня есть вот Ну, я буду Берем смешек, а теперь идем сюда. берем. И сейчас подоймем. странно так, я сейчас забыл что это же уровень тут давайте посмотрим ах, да у меня пистенды ах пистенды ах слепот не, у не не ладает Да? это просто я потал все, Это что? Это GDPS 2.2. Это приват. Это приватный сервак Вот. Это Реальный приватный сервак Вот это. Так, что у нас это? Ах, да. Смотрите, э, ребят. Это у нас ломанный уровень то есть я хотел поставить здесь знаете такую страшную музыку но я что-то перехотел это делать но они тут уровень сломанный кого бесило тоже когда родители смотрят то что тебе не нравится Ну, там, короче, надо просто проехать. Итак, что мы нас по суставу? Ой, равный. Опять хрень. Ура. Опять какое-то говнище. Нищие говнище. Нищие говнище. Я, если честно, вообще не умею строить. Правда. и текст. что у нас тут дальше 7 7 вишневая семерка неоновые так кстати я включу вот эту хрень потому что этот уровень реально может поздний я как я его построю встает я втираю Это тогда, когда я еще не знал, что можно как-то так вот это, с помощью всяких там. Просто э, не с помощью вот этих вот э, реверсов. Ну, у меня кто-то... Как okay. я это сделал? Я включил, короче, короче, я включил, на короче, короче. Вс, теперь у меня все короче, поэтому короче это короче. И короче это короче. Короначе. Так. Так, вот, ходи. Никогда не Ура! Итак, что у нас дальше что-то Что у нас тут дальше идет? Я уже забыла этот нафиг уровень. Так... И... Да, вот тут... Некоторые... Боже мой, как много! А что так много поставил? Итак, у меня тут восьмой уровень нет. все еще музыки нет. Вот я сочетаю свою музыку. Ну просто такой легкий. Это такой легкий уровень, прям как мои легкие. Ну это, короче, просто надо попрыгать. Ладно, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!